Я очень рада быть сегодня тут с вами. Эта неделя очень трудная. Я думаю, многие из вас наблюдают новости за то, что произошло в Турции, в Сирии. Я примерно пять дней рыдаю за них. Мое сердце разделяет ихнюю боль. Я очень рада сегодня быть в церкви. Я очень благодарна, что сегодня необыкновенное служение. Вот есть э, фестивальные, такие праздничные, все идет гладко. А есть такие дни, когда смотришь по сторонам и думаешь, что я тут делаю. Я очень благодарна за перепады такие. Э, э, я хочу сопоставить современные события в нескольких обзажах. Э, все вы знаете, почти все, что у меня была авария в 2021 году. Я хочу поделиться этим моментом обратно, припомнить, сопоставить с нынешними событиями. Я ехала домой, предстояло мне 4 часа езды домой. и Я слушала интервью, и мои мысли перебились с мыслью, которая звучала так. «А ты готова встретить Господа?» И я так расслабленно ехала, я взяла руль двумя руками, и я решила, мне надо осмыслить этот вопрос, подумать. И в том мгновении я не знала, вылетела машина и сбила меня с, с, вот, с правой стороны. То есть то, что я стою перед вами, что меня не раздавило, как муху раздавливает, это уже чудо. Я хотела просто один определенный абзаж озвучить. Было время, когда э, я пришла в себя, я не имела никакие чувства, хоть в теле были много поломов, и я начала звать Иисуса. Я слышала голос с правой стороны и с левой. С правой стороны голос говорил, «Is he real?» «Он реальный?», а с левой uh, был ответ «Он жив». Было твердо провозглашено и трижды звучал вопрос по-английски «Is he real?», «Он реальный?», и ответ «Он жив». Uh, я размышляла сегодня о событиях, которые я видала. Мы на днем шестом, много развалин лежат в Турции, и в Сирии, больше в Турции, но в Сирии и в горах там люди вопиют. Я видала такой определенный абзаж, где дом, ну, как бы, внутрь в себя пал, но здание, это не дом, здания. и из этой, как бы, бездны поднимаются голоса, крики людей, которые просто кричат. Когда я была в моем моменте, я не имела никакие чувства. И знаете, очень много роликов показывают, они делают тишину и говорят, «Если слышишь мой голос, издай звук». Я еле-еле могла издавать звук, потому что поломаты были ребра. Но я звала Иисуса. Я не знаю, кого эти люди зовут. Может быть, маму, может быть, папу. Многие из них зовут Алла. Это э, у них так Бог считается. Но Библия говорит, что единственный путь в небо — это через Голгофский крест, через Иисуса. И я хотела озвучить, что те, которые издают звук — знаете, как говорят, find the silver lining, найди серебристую, вот за что-то ухватиться. Вот можно на вещи смотреть с многих сторон. И я подумала: еще сегодня какие-то звуки издаются. Этому человеку дана милость. Когда никто меня не видал, я говорила, Иисус, может быть, кто-то вспомнит и услышит. Иисус. Но я смотрела столько много роликов, я нигде не слышала, что имя Иисуса упоминается. И я молюсь за тех, которые остались живых. И я молюсь за тех, которые находятся. И они говорят, помогите, я еще живой. «Я еще живая! Сегодня мы живы!» Я хотела сопоставить, я думала, как это сопоставить в христианстве? Я, у меня пришло две песни, я их хочу спеть. Это личное мое свидетельство, мое состояние. Но если вы слышите в сердце, что-то становится неудобно, примите этот голос и пойдите, куда вас ведет Он». Я эту песню пела, но она меня так лежит под палящим солнцем на горе Голгофе в небо устремляясь креста стоит там толпа ликует что за них в мучениях тяжело страдая сам христос висит вот на голгофе на кресте Висит измученный Христос, сквозь слезы зовет тебя. А ты проходишь, а ты, а ты проходишь, не глядя. Не хочешь ты его принять, его любви понять. Вот зов Христа сейчас звучит, куда же ты идешь, мой друг, ведь здесь я за тебя. Приди ко мне, и я прошу, а мою кровью своей и обновлю тебя. Он оставил. Славу и сошел на землю. Людям стал подобный, чтоб. Тебя спасти, простирая руки, Он дает прощение, мир, покой и радость людям всей земли. Вот на Голгофе, на кресте висит измученный Христос, сквозь слезы зовет тебя.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 Приди ко мне, и я прошу, А мою кровью своей, И обновлю тебя. Люди эти умирают непроизвольно в Сирии, в Турции. Люди умирают сегодня дома, в своей кровати, в разочаровании, в разбитности. Здесь Христос оставил Царство, чтобы умереть. Сперва личное зов идет ко мне, к вам, лично. Не то, что я одна. Он за каждого, но я должна это услышать сама. И это я пою перед вами, свидетельствуя, что первый должен шаг сделать я и у меня лежит вторая песня что он произвольно пришел и его прибили эти люди кричат и вопиют, помогите и иисус просил отче, прости им и иисус еще когда вот я плакала пришла такая мысль ну вот Такое состояние. Иисус говорит, не плачьте о Мне, плачьте о себе и о детях ваших. То зов идет обратно лично ко Мне. Так как зов идет ко мне, я хочу эту вторую песню сопоставить в этом всем контексте. Из, выражая, я на работе, когда была, если кого-то видала из этой местности, я подходила к ним. Я говорила, я хочу просто вам передать, что я сочувствую, я с вами, мое сердце скорбит по тому, что происходит, вот этой боли, в которой люди сейчас находятся. Сопоставьте, если вы смотрите эти видео, что люди эти в шоке. Вот там очень многое показывают роликов, где просто они сидят или улыбаются. Эти люди сейчас в великом шоке. И вводите в их состояние и поймите, что они еще не вполне осознают, что именно сейчас произошло. Ты прости, Господь, Не могу молиться, как Давид я. Ты прости, Господь, За нежаркие молитвы, Ты прости меня что сомнения часто подступают, ты прости меня, что еще неверие побеждает, ты прости меня, ты прости, ты прости меня, ты прости меня.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 Свято научи ты меня ходить перед тобою, Чтобы вон и день. Среди многих ты меня узнал бы, Чтобы вон и день. И тебя я ждал, сказать ты, Чтобы вон и день было так». Только так, только так, Чтобы вон и день Среди многих ты меня узнал бы, Чтобы вон и день И тебя я ждал, Сказа ты, чтобы вон и день Было так, только так. Аминь.